Мабрук – это слаломная связка, ее обязан знать каждый начинающий слаломист. Связка – это набор элементов в которые вы соединяете и миксуете. Чем она сложнее и чем больше элементов вы используете, тем ярче и насыщеннее ваш стиль. Для изучения мабрука вы должны уметь делать крис-кросс вперед и назад. Ставим два конуса и начинаем делать крис-кросс вперед. При выезде с него фиксируем ноги под углом приблизительно 120 градусов, пятки при этом вместе. Делаем разворот на 180, объезжая второй конус. Вторым шагом будут те же два конуса, начинаем с бэк крис-кросса. При выезде фиксируем ноги. Носки вместе, делаем разворот на 180 градусов, объезжая второй конус. Научитесь делать развороты по инерции, а затем соединяйте эти два шага и делайте мобрук полностью. Не забывайте экспериментировать, ведь слава развивает воображение.